Сегодня 23 июня 2018 года. Очередная вылазка в лес. Хочу забрать немножко щавеля из сосновых почек и шишек. Буду делать варенье. Покажу, как это делаю. Варенье из сосновых почек буду делать как из адаванчиков, чтобы чисто мед был. Ну и варенье из шишек. Не разу не делал варенье и шишек. Попробуем. Оно продается у нас. 1000 рублей стоит килограмм. Проще самому сделать логически чистое, все иду в путь тут еще багульник расцвел можно его собрать хотя у меня дома полно используем его вот кашля детям даем ну и моли побоится погодка сегодня замечательная ковров правда много ветра нет видит солнышко по прогнозам по Яндекс и по гуглу смотрел и по кисметио обещали дождь дождь обещали целый день на палатине идти зашел на погоду 51 там снарчевского сайта передают погоду показало дождя нет, солнце плюс 15, 16, 18 даже 12, 18 градусов обещали Жары. поэтому я им поверил ну и пошел в лес да и Тепло и а дождь особо, не страшно, промокну, не привыкать. Видите, какое красивое дерево впереди. Оценить эту красоту. Камера, конечно, не передаст того, что я вижу. Но это бесподобно. Багульник болотный. Но ну, он не на болоте растет. Вот его сколько здесь. Там шмель. Я, наверное... Почки подросли как раз вот таких надо собирать ну чуть поменьше вот как я собирал но эти удобнее собирать и побольше все-таки большего количество будет а вот шишек что-то я не вижу здесь только старые и молоденькие подпадаешь на стакан набрал в тот раз буду варить из них варенье Но собирать его на быть. А точка все-таки идет, дождевая. Гром там гремит, слышал. Надеюсь, эта точка мимо пройдет. Если со ту сторону меня не заденет. Такие-то у меня надежды, не хотелось бы мокнуть. Принцип погода теплая, плюс 15 где-то. Но все равно мало приятного отказаться под дождем, особенно если ливень будет надеюсь все будет нормально дождик все-таки моросит небольшой не моросит Стоит с той тучи отдается но впереди не по нормально не вижу дождь идет ветер дует в сторону города особо под дождь я не должен попасть вот за Ну, мог надеяться в принципе я даже это не боюсь Причём, смотрите какая красивая лужа странно что в этом году я не вижу перепелок Одну, точнее видел но обычно идешь когда по тропинке и они вперед бегут перепелки чтобы отогнать в гнезда вот не знаю почему в этом году их и нет может они в другом месте селятся вот у меня немножко Удивило. Вообще не вижу птиц. Таких детеров, куропатках Обычно они тут тоже пугают, честно говоря. Когда идешь по лесу, здесь под ног пускать такая большая махина в сторону. Немножко неожиданность пугает. Смотрите, вот здесь, в этом лесу, именно в этом, очень много грибов. Сейчас еще рано. Ну и когда я иду чисто за грибами, я перегорю сюда и набираю столько, сколько мне надо. И домой перебирать. Вот здесь будем. Кстати, вот здесь вот идеальное место для палатки. Но нет ручья. Источников воды. Поэтому здесь... Вот где-то внизу там есть ручей. Там даже два. Давно сюда не ходил, в эту сторону. Как-то вот В том году... Ягода, она... Лето было холодное в том году, начало лета. И в июне еще снег лежал. И, я... и потом я уехал, в августе уехал за детьми, приехал в сентябре, пошел за морожкой. Грибов не было, поэтому я пошел в другую сторону. Точнее, я пошел за брусникой. Подожди, соберем морожку, так несколько раз. Приду, пойду за брусникой, беру морожки обратно. В следующий раз опять не морожка в болото попадусь. Поэтому брушники собрал в том году всего лишь 5 литров, но морожки вполне достаточно, я не помню сколько, там но... летал 20 что ли. На зиму хватило, как раз закончилось, закончилась. Меня павик очень любит морожку. Но здесь вот именно в этом лесу очень много людей ходит. Когда я иду, я там парочку, когда троечку встречали. Вот город тут вот, недалеко. Сейчас посмотрю. Это километра 4, наверное. Или три. Так, сейчас. Лена. Навигатор, сколько я прошел. Так, я прошел пять километров. Минус.. Да, три километра сюда. Идти. Да. Вообще близко. А нет, 4. Да, 4. Что там? От поселка еще. Смотрите, какой вид открывается. Вот эти болота, у них периодически войдут очень много морожки. Не каждый год, но как-то вот на них собрал за раз практически 35 литров морожки. не в ту сторону зашел здесь спуститься посмотреть как там морожка цветет такая здесь сна растет Ой, елка ну, высокая здесь кстати, вот нет связи никому не позвонить уже тишина телефон не пиликает красота ну вот да завязывается Горошка. Через месяц уже можно будет собирать. Я по, по своему так полагаю. Вот если видно, вот там перепелка. Она меня отгоняет от гнезда. Где-то здесь гнездо есть. А улетела, где-то там меня ждет. Обычно Ты, когда идешь за ней, она улетает. И от гнезда где так чтобы мы не спугнули. Вот здесь они, они чуть дальше переселились, чем раньше. Чего вот он дюйма -дю -дю маленький вторая здесь летает. Подхожу я к ручью. Вот здесь, вот, видите, вот хорошее место. Для ночлега. Вот палатку здесь можно разбить. Как раз вот в этом месте. Сейчас я зум меньше. Вот, вот, вот. вот здесь ровное местечко. Вот здесь можно будет разбить палатку. Дорог здесь полно. Место оно вокруг болотистое. Так вот, болот, конечно, не глубокая, чтобы детей будет видно. Далеко они не бегут. И ручей тетят. Перепелочка. Смотри, чаек, отсюда можно и, и воду пить, и руки здесь можно мыть. Так что место я нашел, для, для детей с ночевкой. Можно идти уже по делам. канале этот птица. Такой здесь раздвоенный камень. Тут самое интересное, что вот ртедикет, там морошка растет. И вот здесь морожка. И вот в этом месте она крупная а в том очень мелкая, там и много Прям, бывает все желтые, усыпанная усыпано морошкой, но она мелкая-мелкая когда я здесь то собирал морошку мороженое... ну короб, смотрю люди тут, короб оставил здесь чтобы ко мне не заходили и немножко пособирали, видимо не понравилось потому что она очень мелкая и шли дальше я продолжил собирать, по и покусился на мою морошку ладно, иду я ща собирать Место нашел, может еще там а, нет, скорее всего здесь остановимся. Здесь очень здорово. Если они будут сил, то пойдем к озеру. Там еще лучше. Там лучше тем, что можно удочку закинуть. Возьму особенно в всякий случай, удочку червяков. Мало ли, что детям радость. По очереди они там позакидывают. Мы с ними уже как-то закидывали. В итоге пришлось ловить мне. Они радовались каждой рыбке, но ловить мне такая здесь природа у нас красивая и вон тучи идут вот эти уже тучи меня не обойдут да придется мне помокнуть ну что ж сейчас где-то около 12 часов дня все-таки полдня прогулял нормально без всякого дождя еще забыл сказать чем интересно то озеро там вот слева там какая-то плита, не плита, а камень такой, он пологий и почти пол озера, но с одной стороны он очень, очень мелкое, где-то может ну максимум по пояс, как бассейн, там мы купались, там идешь пол озеру и считай как мелковый, как лягушатники, что детям там интересно, можно искупаться будет, поплавать, Ой, как они умеют. Они же не умеют, но поблутыхаться там можно. сердце. Ну, чистое, хорошее. то что там вот дальше идет. Второе озеро, оно, кажется, питьевое. Оно питает поселки, которые близ, лес... Или первое, или второе, оно питьевое. Там по карте можно посмотреть, я уже не понял, каких оно питается. И вот это четвертое, сняется с третьим. Там ручей. Там ловят форельку на ручье сейчас я никого не вижу, там в принципе отсюда и вряд ли что кого-нибудь увижу. Ладно, иду вверх. Такое ощущение, что здесь камень больше. Он камень. Тут, конечно, он маленьким, вот здесь Это тоже какой-то камень. Странно. Дальше камень. С ним подойдем. Вот такой камушек большой лежит. Ясно, как он сюда попал? Вот, какой красивый. Он шарик на дереве висит. Поэтому не люблю, когда... Шарики меня выпускают. Летает лес и засоряет природу. Вот чавель у нас растет. Хотел собирать сегодня на суп. Вот, А следующую субботу, наверное, уже заготовки. Пакетик собираю. Он еще маленький. Я обычно собираю, потом замораживаю. И зимой с них супарю. Варим суп. Вот. Здесь его много. И все, приступлю Приступаю к сбору Под дождик я все-таки попал Там тучи Не знаю, как долго не будет идти Точнее, как долго будет дождик у Ну ладно меня он не помеха, главное, чтобы Лаборатура не промокла Дожик мне все-таки застал Сейчас капает с деревьев остатки Точка прошла Ой. Промок, конечно вот это щавель на суп я уже насобирал еще немножко мало ли не хватит Ой, пакетик думаю на суп здесь вполне достаточно В следующую субботу буду уже еще хочу показать вот такую красоту фотоаппарат этот не придаст к сожалению надо мной повисли, повисли вот такие точки. Вот. Сейчас на меня что-то ля... польется сильное. Уже начинает. Все, облена меня ливнем И смакли. Солнышко, солнышко, чтобы быстро. Собираю багульник. Вот уже сколько собрал. И в шкаф. Помещать. Сушеный этот молит. Чтобы моли заводилось